Артвиты, артрозы. В холодное время года хронические заболевания суставов имеют обыкновение обостряться. И только человек, который долгие годы страдает от суставных болезней, знает, сколько боли и дискомфорта может принести обострившиеся заболевания. Больные суставы могут лишать человека самых простых радостей, таких, как, например, обычная прогулка. И чтобы не потерять возможность полноценно двигаться, вас должны насторожить уже первые проявления боли в суставе или затруднения при движении. Когда суставы болят ночью, а еще и в покое, это уже далеко не начальная стадия артрита, это уже запущенный артрит. Я сейчас перечислю симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание. Тугоподвижность, скованность движений метеозависимость, ломота в суставах при смене погоды, боль в стопах при ходьбе и в покое, дискомфорт в суставах, искривление, то есть нарушение осанки, хруст в суставах, изменение формы сустава, припухлость и покраснение сустава. Комплексный подход в лечении болезней суставов считается одним из самых прогрессивных и эффективных подходов. В зависимости от заболевания лечение подбирается индивидуально для каждого случая. Сейчас я буду проводить процедуру плазмотерапии. Это введение плазмы крови пациента, обогащенной тромбоцитами, в пораженный сустав. Плазмотерапия запускает механизм самовосстановления, улучшает микроциркуляцию в пораженном суставе и обладает выраженным обезболивающим эффектом. Главное, к чему нужно быть готовым – правильное лечение больных суставов всегда включает в себя несколько методов. Например, употребление одних таблеток несет временный эффект. Они снимают симптомы, но не излечивают причину. И, конечно, не забывайте о профилактике. При болезнях суставов это в первую очередь контроль веса и умеренная физическая активность. Центр неврологии и ортопедии «Алан Клиник». Лечение артрита и артроза. Нам доверились более 160 тысяч пациентов. 205